Причаят яд в сердце. Когда-то давно жила в одной деревне девушка. По древнему славянскому обычаю, после свадьбы пришла она жить в дом своего супруга. Но очень неуютно было молодой невестке со свекровью. Та ее постоянно поучала и во всем упрекала. Как-то поутру отправилась молодая женщина к знахарю, жившему на окраине леса. Что привело тебя ко мне, красавица, аль мужика приворожить, — спросил дед. Никто мне не нужен, я мужа своего люблю, но с матерью его жить не в моготу. Что же ты от меня хочешь? Прошу тебя, помоги мне. Дай мне яду, чтобы я отравила ее. На этом ли счастье свое построишь, молотка, ну да ладно. Жаль мне тебя. Дам я тебе зелье. Каждое утро будешь заваривать его, и пойти этим чаем мать своего мужа. Да только совет у меня для тебя есть. Какой, говори, все исполню, лишь бы поскорее избавиться от этой змей. В деревне-то у нас слухи быстро полнятся. Заподозрят тебя. Так вот, чтоб этого не случилось, измени свое отношение к свекрови. Стань ласковый, приветливый, улыбайся. Недолго придется тебе мучиться. Так и поступила женщина. Еще только петухи пропили, а она встает, хлеб вымешивает, печь топит, кашу готовит, зелье ядовитое свекрови заваривает. И ласково так приглашает ее отведать чудо-чай. Мамой зовет, слушается во всем. Муж не нарадуется, как родные стали мать и жена. Свекровь в невестке души не чает. И та любовью, да искренней, отвечает. Спешит она вновь к знахарю, бросается к ногам его со слезами, — Дедушка, умоляю тебя. Ты ведь все можешь. Дай противоядие. Слишком много чая заварила я свекровью своей. Помрет. А она ведь матерью заботливой мне стала. Милая моя, успокойся. Я дал тебе ароматные травы, из которых ты варила для свекрови вкусный и полезный чай. Яд же был в твоем сердце, но с Божьей помощью ты от него избавилась.